Если один из родителей выполняет боевую задачу в интересах государства, его сын, в моем случае два сына по отдельному приказу министра обороны могут быть зачислены на химовское училище. Дворец Химовцев. Для дальнейшего обучения к нам поступили братья Логинова Семен и Тимофей. Ваша задача как можно быстрее влиться в коллектив. Мы сюда вообще-то не просились. Считаем молодое и блатное пополнение. Чего сказал? Слушай, Маша, ты чем в субботу занимаешься? Я ему сейчас руку оторву. Че, девчатку вашу увел? Это мы еще посмотрим. Ревность такое дело. Есть наводка на антиквар. Орден с нехилым бриллиантом. Потянет на пол лям. Мы с вами начнем новое дело, а? а? Как орден достать? Вон там под стеклом орден. Было бы неплохо, если бы вы его взяли. Ты просишь нас украсть орден? Если вы хотите, чтобы я вернула вашу девчонку, то вы должны выполнить одну маленькую просьбу. Время пошло. Не можем же мы из еще орден забрать? Не только можем, но и должны. Я так и знал, что все этим закончится. А На систематическое нарушение отчислить...